Вещества, по которым электрические заряды могут перемещаться, принято называть проводниками. Те же вещества, по которым не могут перемещаться электрические заряды, называются диэлектриками. В проводниках часть электронов образует электронный газ, способный переносить заряд. В диэлектрике практически нет свободно перемещающихся частиц. В природе существует много веществ, обладающих способностью проводить электрические заряды. Хорошими проводниками, например, являются все металлы, водные растворы солей и кислот. Примерами хороших диэлектриков являются янтарь, стекло, эбонит, резина, шелк, пластмасса.